Теперь, когда мы спроектируем все части вентиля, предлагаю перейти к его сборке и окончательной доводке модели. Для этого надо щелкнуть, создать новый документ сборка и перенести в сборку сначала корпус, хоть мы делали его последним, но он как бы является неподвижной здесь деталью. Ну, в принципе, как? Можно детали переносить как угодно, не обязательно в той последовательности, которую мы их делали. То есть сначала 8, корпус 8, там потом выходить, потом прижимную гайпу. Это не важно. Вот. То есть... Перетаскиваем все Модельки, которые у нас есть. И мы видим, что у нас единственная зафиксированная деталь это корпус. Остальные все не зафиксировано. То есть в дерево построения у них стоит минус. То есть деталь свободная. Даже если мы обновим. Ни одного пока сопряжения у нас нету. Вот. Исходные точки не очень люблю. Иногда они помогают. И вот в соответствии с методическими указаниями необходимо собрать нашу деталь. Ну, для начала предлагаю начать сверху, то есть махарик соединить и шток. Здесь должна быть еще гайка, как вот на этом месте. Соединяем вот эти вот две поверхности и соединяем вот эти вот поверхности. наверное, оценить вот эти вот поверхности вот эту и вот эту И теперь смотрим, правильно ли дали нам методические указания по проектированию нашего вентиля. В соли есть такая замечательная функция, как проверка интерференции, то есть пересечение деталей, сборок. Нажимаем вычислить и у нас показывается то, что у нас модели пересекаются в четырех местах. Ну, здесь два варианта. Либо шток удлинить, либо отверстие в маховике сделать больше. Давайте лучше удлиним шток, сохраним наш вентиль. И удлиним вот эту вот часть. То есть детали можно редактировать. Прямо сборки не обязательно их открывать не на 7 мм, делаем, а на 10 так, ну На 10 многовато, значит надо наоборот уменьшить. На шток теперь необходимо одеть вот, нашу втулку режимную и закрутить гайкой. То есть это мы вы должны увидеть, я подозреваю, как-то так совмещаем. Хотя не очень понятно, потому что. А, ну, вот это не эту гитару отдеть. Вот это вот. и сюда добавить гайку М6. Мы можем это легко сделать из тулбокса. И выбираем соответствующий диаметр. Чемоки, поэтому а можем удалить. Теперь крышку необходимо соединить с корпусом. Да, мы видим, что либо так и задумано, либо, скорее всего, она маловато. Хотя здесь вот все в размер. Поэтому увеличим этот диаметр до ну, хотя бы 41. Есть, откроем и посмотрим. То есть так еще куда не шло? Теперь спрягаем шток. корпусом и с этой крышкой сверху одеваем вот эту втулку и все это накидывается прижимной крышкой здесь еще есть набивка сальника но мы ее рисовать не будет. Да, как мы видим, авторы в очередной раз ошиблись с длиной штока. Поэтому все приходится делать самому. То есть, как бы все впритык даже не знаю, я думаю, это, такого быть не должно, поэтому предлагаю увеличить шток хотя бы на 10 миллиметров как минимум. Но здесь 11 тоже многовато. Поэтому давайте сделаем хотя бы 8. Также сюда мы сможем скопировать нашу гайку. Вот этот диаметр тоже нужно подправить. Не 8, 6,5 или 7. В принципе, для просчета движения мы можем добавить здесь определенные сопряжения, которые помогут имитировать нам работу этого вентиля. То бишь выкручивание и закручивание обратно штока. Вот это совпадение. Сопряжение мы удаляем. Можем также посмотреть, пересекается ли. Нет, не пересекается. И теперь добавить сопряжение между... Между вот этими двумя плоскостями и здесь поставить дополнительное сближение расстояния, то есть минимальное поставить, допустим, ноль, а максимальное Хотя можно не гадать, а просто померить. Ну ладно. Теперь шток поднимается и опускается на определенное расстояние. Ну, хотя можно сделать, чтобы он именно выкручивался. Вот. Но здесь еще у нас есть интерференция. То есть здесь на этой детали нам необходимо сделать скругление. Здесь вот. 3 мм. 2. ну вот теперь все в порядке я наверное он должен выкручиваться только вот сюда, это мы сейчас меняем да, 22.6 Now we так. Если нам нужно два крайних положения, мы можем просто это сделать в конфигурациях. То есть одна конфигурация у нас будет закрытое положение, вторая конфигурация открытое положение.